Добрый день, дорогие друзья. С вами программа ⁇ Обратный отчет ⁇ Впереди Богдан 60 минут интересного разговора с Марком Анатольевичем Соркиным, человеком, которого представлять особо не нужно. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну вот совсем сталинским приветом я к вам, как к настоящему коммунисту, человеку, который отличается от тех, кто... Как бы левых, которые бегают и э, несут всякую чушь, я сегодня просто прочитал комментарий ко вчерашнему эфиру Соловьева, где э, оправдывал... Леонид Калашников, Петра Симоненко, пошедшего на сговор с фашистами, голосовавшего вместе с ними до тех пор, пока его за чуб не вытащили фашисты из Верховной Рады. Но не о коммунистах Украины наш сегодняшний разговор, и не о Леониде Калашникове, а о том, как меняется мир на наших глазах, ожиданно или нет. Вот то ли 6, то ли 7 часов наш президент беседовал с Эрдоганом о чем-то, кроме Сирии, наверняка договаривали, то есть, вот здесь вам карты в руки, ваша аналитика будет очень интересна. Видите ли, я все-таки хочу коснуться вот того факта, который вы упомянули. Что общего между КПРФ и КПУ? Это конформизм. Там нет идеологии. Там конформизм. Как говорил Салтыков-Щедрин, сначала человек поступал со своими убеждениями, потом сообразуясь с обстоятельствами, а потом применительно к подлости. Вот и КПО, и КПРФ поступают применительно к подлости. И, кстати, должен отметить, что вот это есть основное звучание сегодняшней международной политики. Поступать применительно к подлости. В основе, так сказать, международных отношений лежит тот самый конформизм. Когда... Есть два полюса силы, две мощные державы, которые обладают серьезным военным потенциалом, и все остальные страны, которые мечутся между ними, в надежде пристроиться. Некоторые пытаются сосать двух маток, как ласковые теля, а некоторым это не удается. Вот Эрдоган как раз тот человек, которому это не удалось. Он оказался в серьезной конфронтации с различными полюсами силы. С Соединенными Штатами, понятно, не надо было покупать российское оружие и так далее и тому подобное. Не надо строить было турецкий поток и прочее, прочее, прочее. С Евросоюзом, извините меня, у него тоже отношения не складываются, ну, проще говоря, евросоюза по сути нет, есть Германия и, будем говорить, противостоящие ей европейские в той или иной форме державы. Человек, которого... Угроза то, что Эрдоган может там э, 3 миллиона или 5 миллионов беженцев выпустить в Европу, она остается, и это вызывает дрожь у европейских политиков. Тут Эрдоган начал серьезно числять программу восстановления Османской империи. Я коснусь, в частности, его переговоров в Азербайджане. По сути дела, там шла речь о том, что границы устроены несправедливо, и пора бы, так сказать, тюркским народам объединиться в единую державу снова. И попытки организовать недовольство в Нахичеване, где около там 2-3 тысяч вооруженных уйгуров, которые готовы были поддержать натиск турков. Там всего 9 километров, собственно, от турецкой границы. И не что вынудило Иран немедленно начать на этой территории свои военные учения. Ну и, наконец, экспансия Турции в сторону Итанфа с попыткой брать под контроль Верховья Ефрата, то есть две крупнейшие электростанции и нефтяные промысы Дерезор. Вряд ли ожидалось, что Российская Федерация займет бывшую американскую базу, да еще высветные самолеты. Вряд ли ожидалось, что сирийцы возьмут под контроль Рак. Вряд ли ожидалось Эрдоганом то, что, собственно говоря, аккорды согласятся э, от, э, войти в Сирию без всяких предварительных условий. И вот здесь э, туркам надо как-то искать выход из этой ситуации. Поэтому после хамского письма Трампа Эрдоган сначала позвонил э, президенту России, а потом кинулся к нему на переговоры. Понимаете, 6, даже не то что 7, даже 6 часов переговоров, постоянных вещь беспрецедентная. Я бы сказал, что это было один раз только, вот, когда разговаривали в Минске, заключались соглашения Минск-2. Там больше было времени, но там дело в том, что всячески эти переговоры, Порошенко затягивал, все время выбегал, узнавал, как у него стоят дела в Дебальцева, надеялся на некие козыри, а получил фигу. Ну, это отдельный разговор. Значит, здесь же 6 часов разговоров. Ведь и надо было утрясти очень серьезные вещи. И положение туркоманов. И вопросы ИДЛИП. И вопросы контроля над двумя перевалами на сирийско-турецкой границе. И вывод турецких воинских контингентов с территории Сирии. И понимаете ли положение курдов, сирийских, я подчеркиваю. Как-то у нас считают, что курды это, собственно говоря, в общем-то один народ. Я думаю, что нет. Иранские курды это... Отдельный народ, иракский, тоже отдельный народ. Сирийско-турецкий курды, это тоже отдельный народ. И здесь общего-то нет. По сути дела, это не диаспора одного народа, а четыре разных народа или три. Поэтому эти вопросы пришлось утрясать. И здесь Турция, прижатая вот такими обстоятельствами, Вынуждена была согласиться на отвод войск, на решение курдского вопроса так, как это хотела Сирия, на, собственно говоря, отказ туркоманов от поддержки этих самых идлибских сидельцев и так далее и тому подобное. Что из этого выйдет? Посмотрим. Международная ситуация такая вещь, которая меняется не то, что каждый день, а каждый час меняется. Все может произойти. Но направление понятно. Что можно сказать здесь? Российская Федерация приобрела статус всеобщего арбитра на Ближнем Востоке. То есть за решение вопроса больше обращается не к Америке, как к одному из центров силы, а к Российской Федерации, поскольку Российская Федерация, в общем-то, выдерживает свои международные обязательства. Если она уже их дает, то она их выдерживает. Плохо это или хорошо, это отдельный разговор. Я всегда считал, что это буржуйские игрушки, и, по сути дела, Россия, Российская Федерация в Сирии уже добилась своих целей. То есть газопровод из Катара на Искандером не пойдет. А это значит, что российской буржуазии в Европе конкуренции не добавится, а несколько даже наоборот. И мы ведь забываем еще одну вещь, что перед тем, как беседовать с Эрдоганом, состоялся очень серьезный разговор в Саудовской Аравии и Эмиратах, Объединенных Арабских Эмиратов. Я отвожу в сторону, конечно, поведение Камчатского кречета который в общем-то показал цену этим переговоров, думаю, и своими действиями. Но тем не менее они прошли, и, собственно говоря, переориентирование саудовской Аравии в вопросах вооружения оно стало возможным. если раньше оно было невозможно, сейчас стало возможно. Отсюда последует безусловное примирение в Йемене, поскольку имеется определенное влияние и на Иран, и на Саудовскую Аравию, а Иран, в свою очередь, имеет серьезное влияние на Хуси. И мне кажется, что и Российская Федерация затеяла это только для того, чтобы получить под контроль острова Сокотра, то есть базу серьезную для флота в Индийском океане. И в то же самое время, будем говорить, возможность держать под контролем события и в Красном море, и в Армурском, Персидском заливе, и в Армурском проливе. Как будет? Посмотрим. Вопрос заключается в том, что вряд ли с этим согласится Соединенные Штаты. Рано или поздно их внутренние проблемы закончатся. А стратегическая позиция штатов никогда не менялась. Не было случая, чтобы международная стратегическая позиция штатов зависела от того, кто сидит в Белом доме, республиканец или демократ. Это не случалось никогда. Кто бы там ни сидел, а стратегическая направленность понятна. Контроль над всем миром, занятие контрольных точек и так далее и тому подобное. Посмотрим. Ведь, по сути дела, после наложения Трампом, так сказать, 25% увеличения таможенных пошлин на Европу, у Европы тоже остается путь, по сути дела, возвращения на Восток. Дело в том, что Соединенные Штаты в Европу-то ничего никогда не поставляли. Ведь весь тот оборот внешнеторговый это за счет поставок европейских стран Соединенные Штаты. А штатовские товары в Европу никогда толком не попадали. И, по сути дела, переориентирование Европы на регионы Юго-Восточной Азии, такие как Китай, такие как Южная Корея, такие как Сингапур. Ну и в конечном счете Иран, это уже, конечно, не Юго-Восточная Азия, но тем не менее. И если мы посмотрим, есть такая очень интересная страна под названием Бирма, где, собственно говоря, исламистов прижали к ногтю и прижали качественно, то, допустим, Англия туда попасть никогда не сможет. Бирма очень недружелюбно на сторону, настроена в на сторону англичан колонизация свои, так сказать, плоды до сих пор еще не отрисла с этого дерева. Что там прошло там? 50, 50 там, лет память людская для истории – это ничего. А вот Германия вполне себе может попытаться получить определенные преференции в работе с Бирмой. И для этого нужна, будем говорить, серьезная защита германских интересов в Юго-Восточной Азии, в Персидском заливе, в Индокитае. И эту поддержку Германии может сказать, только Российская Федерация. И на что, о чем договорятся германская и российская буржуазия? Легче ни немецкому народу, ни российскому народу этого, конечно, не станет. Но буржуазия свои преференции получит. Марк Анатольевич. Тут вот зритель наша Марина задает такое как бы философское направление нам, цитирует норвежского писателя Несби. В конфликте мы инстинктивно становимся на сторону того, кто больше похож на нас. Вот вся западная пропаганда, весь Голливуд превращали Россию, Советский Союз в каких-то вурдалаков, орков, мордер страшный. Вот сейчас, сейчас мир видит как бы другую Россию, то есть Россию, которая стоит на основах международного права с Россию, которая отстаивает совбез ООН и все остальное, это каким-то образом вообще поможет нам люди сейчас начнут включать вот такое настроение ощущение, что русские это, это нам на нас похоже, а вот на самом деле мордер это вот та подлая Америка, которая уничтожает страны, цивилизации и народы. Сергей, давайте не будем строить телевизор оценивают э, конкретную помощь, которую оказывает то или иное государство э, тому или иному государству. Ее можно, можно оценивать. Но есть хорошая восточная поговорка, что стоит услуга, которая уже оказана? Дело прошлое, ведь восточную Европу и ту же Норвегию, когда-то пришлось восстановить, и Финляндию, кстати, когда-то пришлось восстановить Советскому Союзу. И что? Польша помнит, почему настояние ей дали западные территории по удару Юнес, когда ей отдали Силезию с ее э, угольными запасами, когда ей отдали Штетин и, э, и Данцев. Она это помнит? По-моему, нет. Понимаете, международное право это фикция. На земле существует только одно право право сильного. Кто сильнее, тот и прав. Кто-то -то историю пишет, кто-то -то правила устанавливает. Другого не бывает. Ведь пока существует буржуазное общество, э -э -э, буржуазный класс, который является одной десятой частью, собственно говоря, населения э -э, любой страны, этой земли в целом, он будет действовать в своих интересах, а, в интерес, а не в интересах остальных 90% населения земли. Поэтому пока у него в руках оружие, ведь, по сути дела, микрофон, компьютер и средства массовой информации – такое же оружие, как и ядерная бомба. Это принципиальной разницы нет. Поэтому будет создаваться определенный имидж для того, чтобы удавить конкурента, чтобы его погасить. Вот. Помните, как у Федота Стрельца сказки, да? Когда там посел африканской страны. Он вроде приехал с какими-то преференциями, а нянька говорит, перед кем ты, старый бес, тут разводишь политез. Твой посол, я извиняюсь, третий день как спальмы слез. Вот и, по сути дела, и о нашем народе. Я подчеркиваю, не о правящей верхушке, не о буржуазии, а о нашем народе. Представление о том, что он вчера слез с дуба пьет в объятиях с медведем. И вдвоем играют на балалайке. Медведь, значит, когтем по случае а наш человек, значит, держит за гриф. Вот и все представление. И оно, поверьте мне, не менялось со времен Сигизмунда Герберштейна. Как он первый пустил вот эти бредни, так их в разных вариациях и повторяет. Поэтому я ничего не жду... Ни от каких моральных аспектов. А вот, когда звучит песню, песня «Казаки, казаки, едут едут по Нью-Йорку наши казаки». Вот это серьезно. Марк Анатольевич, ну, до Нью-Йорка, до Вашингтона пока еще далеко, туда только ракета, и то не всякое. Далеки, ракета можно хотя... же назвать. Да, вот, ракету «Казак» это было бы просто прекрасно, причем донской, кубанский «Казак», какое угодно, да, даже биробиджанское казачество можно вспомнить, да, помните песню веселая про еврейское казачество восстало, вот «Казак-Биробиджан-001М», и вот это рядом как раз из Биробиджана там долетит быстро. Так вот, Марк Анатольевич давайте про э, биробиджанских казаков как-нибудь потом э, Россия, Африка, форум в Сочи сегодня и завтра, два дня поналетело туда огромное количество смуглых парней, эти смуглые парни там вот э, про, прошла информация что Россия списала им долги ну правда не очень сказали, что это еще старые советские безнадежные долги, которые те оплачивать не могли по э, умолчанию вообще, но ведь списывание долгов которые мы не можем получить с другой стороны это карт-бланш и возможность как-то о чем-то договориться. Вот как мы работаем в ЦАР, и как мы собираемся сейчас. Понятно, скажете, российская буржуазия зайдет туда, заработает сверхприбыли. даже не вы. Вы поймите. Вот когда мне говорят о том, что списали старые долги, мне смешно. Я смеюсь. Потому что Советский Союз никому никогда не давал ни одного рубля денег. Он под этот кредит строил Школы, заводы, соответствующие фабрики, мосты и дороги. На них работали наши люди, которые от этого проекта получали зарплату. Они вставляли туда советскую машинерию самую разную, станки и оборудование. И африканские страны без этого обойтись не могут, без запчастей. То есть, станочный парк у них советский. Машинный парк у них советский. Нужны запчасти, нужны специалисты. Да, это выражалось в некой сумме. Но вы учтите, эта техника поставлялась по инвалютным ценам. То есть по золотому паритету. Что в десятки раз, я подчеркиваю, превышала себестоимость этой продукции на советском, так сказать, рынке внутрь. Вот о чем идет речь. Никто никому ничего не списал, просто давно уже получили, давно это уже получили. Более того, ведь вы посмотрите, почему сейчас все эти центральноафриканские страны собрались в Сочи, ведь им предлагается очень серьезный проект разработки промышленной инфраструктуры, причем глобальной, я подчеркиваю не завязаны на отдельно взятую сторону. Мы просто забыли, наверное, что Южная Африка член Брикса. Понимаете, в чем дело? И представьте себе, что находится на протяжении между Центральноафриканской Республикой, я сейчас не буду вспоминать про Багассу, да? И центрально африканской Республикой. Мы забываем о таких странах, как Ангола, Мозамбик, Намибия. Мы что, это забываем? А ведь там-то работали люди на советской технике. Там советская, за советские стоят заводы. Там работает советская тракторная и автомобильная техника. Более того, эти страны снабжены советским оружием. Вы понимаете, что это такое? Это пролонгация наших торговых и остальных не взаимоотношений. Не только. не только. Это пролонгация контроля над южными транспортными путями. Понимаете, в чем дело? Вы когда-нибудь слышали такое выражение "берег скелет"? Это побережье Африки. Там не может пристать ни один корабль. А вот транспортная система, допустим, между Луандой и Кейптауном, находящаяся под контролем Российской Федерации, это вещь более серьезная, поверьте мне. Мы опять-таки забываем о ситуации в Индийском океане. Извините меня. От, собственно говоря, Куала-Лумбмуэта самого, от... Гвинейского, вернее, не Гвинейского уже, а от Африканского рога и до того же Мозамбика. А ведь в эту сферу влияния попадает не просто что-нибудь, а попадает Мадагаскар, который вынужден, понимаете ли завозить, что главное, что заводит Мадагаскар? Пресную воду. Вот что, о чем стоит речь. Понимаете, это взятие под контроль Южной акватории Индийского океана. Вот о чем идет здесь речь. Это значит, что более враждебные России страны без свободно пользоваться этой акваторией не могут. Это контроль над одним из серьезнейших транспортных, транспортных путей, который идет от э, Европы, Мимо того самого мыса Доброй Надежды. И с обратной стороны, это гарантия прохода соответствующих нефтяных и газовых танкеров из Персидского залива, тоже до мыса Доброй Надежды. Где он может получать ремонт соответствующий, до дозаправку и так далее и тому подобное. Вот что такое встреча в Сочи. Да. Марк Анатольевич, но, тем временем, если позволите, давайте перейдем чуть поближе к нам, это территория Европы, Европейского Союза, они, они там расширяются, они там сжимаются, они там бриксируют, вот Елена Кондратьева-Сальгеро, наша парижанка, пишет замечательная новость, департамент ВАР, археологический музей Сент-Рафаэля, силами спецреагирования был обезврежен сегодня, да? неизвестный, забаррикадировавший изнутри, оставивший снаружи цитата, вызывающая беспокойство надписи на арабском языке. Вот у них это все на арабском языке вызывает беспокойство, а женщинам, француженкам, немкам и другим предлагают как-то предохраняться, защищаться, какие-то вот эти напульсники носить, я не такая, я жду трамвая на арабском языке. То есть, вот что с Европой происходит, куда она карабкается, ползет или летит в тартаре Не карабкается, не ползет, не летит. Она разлагается. Понимаете, когда Шпенглер говорил о закате Европы, он говорил прежде всего о моральном разложении Европы. Об отказе от всех ценностей, кроме эгоизма. Вот мне хорошо, а остальные меня не касаются. У меня есть права а как эти права отражаются на правах других, меня это не волнует. Понимаете, в чем дело? В Европе всегда было свойственно считать себя вершиной цивилизации и наплевательски относиться к другим народам. Вот эта вершина цивилизации оказалась большим болотом. И вот то, что туда попадают различного рода мигранты, это песок, который может сможет сцементировать, осушить это болото. А может быть и нет. А может и то нет. Потому что разлагающее влияние потребления, или как угодно это назовите, оно действует в первую очередь именно на этих людей. Они работать-то не хотят. Извините меня, в той же Испании, в которой сейчас происходят все эти события, в чем основа? А 56% процент безработицы среди молодежи. Она не может и не хочет работать. И в то же время наплевательски относится к тем людям, которые приезжают работать. О чем речь? Ведь именно так и обстоят дела. Идет разложение, гниение. Причем понимаете, в чем дело? Вот нам часто говорят Капитализм разлагается, но так как-то красиво, да? Э, мол, с советских времен это не до. Вот вы, вам когда-нибудь приходилось видеть, как э, горит курица в духовке? Подгорает. Ведь не слышно ни одной молекулы горелого запаха. Наоборот, приятный аромат. А в духовку залез, и а там уже ухли. Вот так и с Европой. Нет стратегической цели. Для чего нужен Евросоюз? А Бог его знает. А для чего нужно развитие? А Бог его знает. А в какую сторону, если и нужно, это развитие должно, должно идти? А Бог его знает. Понимаете, в чем дело? Моральный, нравственный, идеологический, гражданский тупик. Вообще тупик определению И не случайно у Соловьева э, был вопрос такой. Э, а почему так сказать гибнет западноевропейская модель капитализма? Да капитализм гибнет вообще. Я уже говорил вам, он не способен обеспечить людей э, э, всей планеты достойной жизни. И ведь, как э, там же сказали у Соловьева, речь не о том, дорогое образование или Дешевая. Важно, чтобы оно было доступно. А если оно недоступно не по причине, что человек не может учиться, а то, что человек не хочет учиться. Вот это другая Я... сторона медали. Марк Анатольевич, вот зритель пытается вот задать вопрос, я прорываюсь с этим вопросом. Что вы думаете о Каталонии? Следует ли ей отделяться или не следует? Как по поводу права нации на самоопределение или Ленин здесь устарел? Причем здесь Ленин, права нации и Каталония. Ну, видите ли, давайте по порядку. Право нации на самоопределение было зафиксировано Конгрессом Второго Интернационала, не Ленин не Лениным, а именно Конгрессом в 1898 году, как союзник в борьбе пролетариата против буржуазии. Точка. Потому что национальное освободительное движение в колониях в эпоху, когда мир представляет собой в геополитике тандем метрополия-колонии, объективно ослабляет буржуазию. Дальше. На сегодняшний день, опять-таки говорю, право нации на самоопределение – это инструмент. Вот возьмем мы с вами автомат Калашников. Он сам по себе не стреляет. Он стреляет туда, куда направляют руки, которые его держат. Так и право национального определения. Я не могу сказать, я не живу в Паталонии, я не житель каталонии. Имеет она право самоопределяться или нет? Пусть народ ее решает. Это его право. Видите, вопрос-то заключается совершенно в другом. Мы можем оценивать только одно, а что изменится для Каталонии? Извините, сможет она полноценно использовать Бильбао или нет? Возьмет она под контроль свинцовые и серебряные рудники или нет? Вот о чем идет речь. Что это будет означать для улучшения, будем говорить, жизни населения Каталонии? Какому, каким образом это сможем Можем об этом рассуждать. Но мы не можем, как говорится, сказать, не живя там, не будучи гражданином этой страны или этой области, а нужно им отделяться или не нужно. Марк Мар, Мар, Мар Анатольевич, э, смотрите, но ну вот для меня, для крымчанина очень важным является какой фактор. Если мы в Крыму шли на референдум, практически 100% проголосовало из почти 100% пришедших на референдум за возвращение в состав России, то в Каталонии примерно 50 на 50. Люди противостоят друг другу, половина за независимость, половина против. И вот в этой ситуации, это как в Англии с Брекситом, половина за... За выход из ЕС, половина, чтобы остаться в ЕС. Конфликтная ситуация, естественно, или искусственно раздутая, непонятно. Может, действительно, там, где есть консенсус, там, где практически подавляющее большинство за, вот там и надо принимать решение позитивное. А если 50 на 50, то ну его нафиг, извините за выражение. Видите ли, в чем дело? Опять-таки, я еще раз говорю. Жители Крыма приняли это решение, под условием либо это решение, либо уничтожить. И это было ясно. И понятно, что крымский народ не хотел быть уничтоженным бандеранцем. О чем тут можно говорить? Он принял для себя единственное возможное решение. Это его спасло от того, что уже шестой год раздирает Донбасс. Опять-таки подчеркиваю, ведь по сути дела... Испания, как государство, окончательно сложилась под угрозой экспансии арабов, мусульман. Собственно говоря, реконкиста, то есть освобождение от мусульманского присутствия на Пиренейском полуострове, потребовало сложение сил всех испанских королевств. А ведь там и Кастилия, и Арагон, и Леон, вот то же самое, та самая, будем говорить, Каталония, да? Это были самостоятельные королевства. Они говорят на разных, на разных языках. У них нет общей культуры. У них нет, простите меня, кроме официальной общей письменности. Поэтому тенденции выделение в некий самостоятельный анклав, понятно. Та же самая история, допустим, в Англии, между взаимоотношения между Англией, допустим, и Шотландией. Ведь когда-то для того, чтобы спасти, как говорится, страну от испанского вторжения, пришлось призывать садиться на престол шотландского короля, династию Стер Будем говорить, да, которая сменила предшествующую династию английских королей. Ирландия была захвачена королем. Уэльс был присоединен во время войны Алой и Белой Розы, по сути дела. А до этого тоже на территории Англии было десятка-полтора самых разных королей. И в общем-то Будем говорить так: я могу сказать, что государство собирается как инструмент в единое целое только тогда, когда у них серьезная внешняя угроза. Если серьезной внешней угрозы нет, центростремительные силы неизбежно ослабевают и появляется центробежность. Вот почему так важно для государства иметь ясную, понятную стратегическую цель, которая разделяет весь народ этого государства. Вот тогда проблем нет. А когда эта цель исчезает, вот тогда начинаются всякие э, следствия центробежных сил. И для Европы это тоже сейчас неизбежно. Они не уйдут от этого. У них нет стратегической цели. Им нет для чего держаться, будем говорить, в состоянии мобилизации, в алертном состоянии. Незачем. Нет цели, нет задачи. Марк Анатольевич, ну вот смотрите, есть как бы две Европы. Старая Европа, Европа доноров и молодая Европа, бывшая страны социалистического лагеря. Кто-то добровольно в начале 90-х, кто-то вот сейчас уже после того, как американцы разбомбили Югославию, начали рваться. Даже сербы и то хотели бы в Евросоюз, судя по некоторым высказываниям, но вот македонцы сменили название своей страны. То есть изменили имя матери Родины. И что? И им сказали в Брюсселе, ребят, нет, стоит сейчас вопрос расширения Евросоюза, идите, гуляйте, стойте в предбаннике и дальше. И вот зрители задаются вопросом, а Украину вы уже э, обсуждали э, по конфликту, по всему остальному. Вот страна, которая рвется, э, оставшись голым задом, э, распродавая, выбрасывая все, что у нее было, называя это советским коммунистическим наследием, вот эта страна бежит в Европу. Оттуда уже начинают тянуться не только доноры, но и некоторые реципиенты задумались. А Украина как раз на ярмарку бежит, когда она уже закрывается. Видите ли, в чем дело? Дело в том, что народ, населяющий территорию Украины, народ не единый. И говорить о том, что Украина бежит, я бы так не сказал. Разное руководство, возможно, и пытается, а народ нет. Ведь, по сути дела, что мы имеем? Мы имеем на территории Украины остатки трех империй. Российской, австро венгерской и польской государственности. Это три разных народа, которые между собой, вы знаете, очень не дрожат. Традиционно-исторически. По сути дела, Будем говорить так, ведь Российская империя, она никогда опоры в среде киевской, так сказать, интеллигенции не имела. Потому что идеология шаровара величиной Черное море и оселеться на голове для спасения наковерующих больше ничем чисто, так сказать, ну, будем говорить, псевдоукраинской интеллигенции не имела. И, по сути дела, ведь именно советская власть сделала украинское государство э, той территорией, которая она сегодня как бы является. Э, ведь, э, будем говорить так, тот же Донбасс и Луганск – это области Всевеликого войска Донского, которые никогда никакой незалежности отношения не имеют. Крым здесь понятно а, извините меня, территории Галинско-Волынского княжества, которые, будем говорить, в 14 веке ушли сначала в состав Венгрии, а потом после разгрома Венгрии турками перебрались в Польшу. Это третья история. И, по сути дела, нельзя говорить сегодня о народе, как населяющем территорию Украины, как о едином народе. Вот это и происходит, потому что нет там единого народа, нет объединяющей государственной идеи. Ведь извините меня, все эти независимости, незалежности, неподлежности, соборности и так далее, они должны иметь в основе своей некую стратегическую цель. А что вы хотите получить в результате? Что? У вас на территории Украины нет э, серьезных стратегических полезных ископаемых. Ну, отставим в сторону Терноваграда, Никополь, ладно. Да, и э, Шахтерские территории Донбасса, которые когда-то вам дали угольные бассейны, этого нет. Возможности создать некую фундаментальную науку, чтобы Работать на интеллектуальном материале у вас тоже нет. Потому что ваши э, ученые – это продукты советской фундаментальной науки. И они привыкли работать в совершенно иных условиях. Они-то в России держатся с трудом. А у вас, когда вы их не можете нормально финансировать, что? У вас нет серьезной военной силы. Потому что любая война, в любой войне побеждает высшая техника. Точку ставят люди. Но им нужна серьезная военная техника. Ее тоже нет. Ее нет возможности разрабатывать. Ее нет возможности производить. Что остается в итоге? Факельное шествие. Да ради бога. Бегайте со своими факелами. Ведь у Украины, у Украины... Единственный сейчас возможный путь, который ведет, ведет вся эта политика нынешних властей Украины, это война всех против всех. Это дробление страны на мини которые будут появиться в результате жадности местных элит. Кому-то нравится сидеть на янтарном, как говорится, контрабандном ходе. Кому-то на, будем говорить, табачном. У кого-то есть идеи, каким образом использовать для контрабанды порты, которые еще остались у Украины. Пока. Государственной идеи нет. А если нет государственной идеи, страна целая не останется. Она развалится. И поэтому здесь не о чем говорить. Потому что, извините меня, не может быть государственной целью э, шаровары величиной с Черное море на манер запорожских казаков. А если еще учесть, что когда-то запорожское казачье войско создали турки для того, чтобы драться с Польшей, чтобы они служили кордоном в борьбе с Польшей. Видите, э, запорожская сеть располагалась где-то на 100 километров южнее, чем турецко-польская граница. Понимаете, в чем дело? И поэтому здесь как раз и незавидная участь. Мне очень жаль людей, которые живут на Украине сейчас. Их... им вбили в голову некий дурман. А вот я же вам говорил... Вы еще помните, наверное, года полтора назад, как мои друзья бывшие в Киеве говорили, Запад нас кинул, а Россия не простит. И вот сейчас мы с этой ситуацией столкнулись. Марк Анатольевич, ну согласитесь, пока Украина была унитарным государством, пока худо-бедно Киев держал в кулаке э, окраины, все было нормально, серьезно. Сейчас все понимают, что э, Зеленский это марионетка в руках у Коломойского, в правительстве клоуны и, э, простите за выражение, гомосексуалисты парламент из э, всякого неподрепа со, собран э, дилетанты. И вот все это видят серьезные мужики, пацаны, прошедшие 90-е, из бандитов торпед, превратившиеся в губернаторов, в хозяев целых регионов. Они, видя это все, понимают, вот он мой шанс. Я не буду отдавать этому слабому, дохлому князю киевскому то, что у меня и есть. И вот мы видим возвращение Украины даже не в 18-й год 20 -го века, а вообще вот туда, далеко, в княжеские вот эти дела, когда князья друг с другом воевали, город на город ходил, каждый укреплялся своими стенами, и вот Зеленский уже план «Б» готовит, объявил о том, что если нормандский формат не будет его устраивать, и формулу Зеленского не примут, я сейчас закрою стеной весь Ордло, и скажу, что пока Крым не, не включим в повестку, я в нормандский формат не вернусь. То есть он мало того, что дурачок, он дурачок безответственный. А вот эти парни ответственные, серьезные, они столько крови пролили за эти годы со святых 90-х, что мама не горюй. И вот эти люди, они ведь растащат Украину по кускам. А Другие люди из-за границы, они будут стараться как можно быстрее, чтобы меньше клятым москалям досталось с этих территорий под свое влияние, под свой контроль захватить, как Эрдоган пытался это делать с северо-западом Сирии. Видите ли, в чем дело, Сергей? Давайте мы с вами расставим вопрос по порядку. Вы говорили, что у нас там Рада, президент, министр, непонятно что Дело в том, что ну, смешно считать это рукоправительством Украины. Это ее репетиционная комиссия. А вот, это раз. Второе. То, о чем вы говорите, захват территории был бы возможен, чтобы меньше досталось, так сказать, плятам москалям. Ну а кто захватывать-то будет? Серьезные игроки далеко находятся. Через Черное море они уже туда не попадут. Севастополь под контролем. Вход с другой стороны в Босфор под контролем Хмимина, Тартуса. По Дунаю. Ну, извините, пусть попробуют. Это ведь легче сказать, чем сделать. Здесь другой-то ведь вопрос. Здесь не территория интересует. Здесь возможность выключить ресурсы, те, которые еще остались. Увести чернозем, срубить голубые карпатские ели и так далее и тому подобное. Здесь другой расчет, совершенно. Поэтому, еще раз говорю, украинскому народу надо хорошо подумать. И, по сути дела, сегодня осталось одно единственное украинское государство. Это ЛНР, ДНР. Других я украинских государств просто не вижу. Вот это государство, у нее есть определенная государственная цель, у нее есть стратегическая задача, они под нее строят себе. Избавиться им бы еще от контроля такого давляющего российской буржуазии, и вообще встало все на свои места. Но будем реалистами на этот счет. И поэтому я думаю, что давно пора уже не плакать о том, что вот каждую ночь обстрелы. А решать вопрос кардинально. Тот, кто стреляет по мирным жителям, должен умереть. Быстро, страшно и публично. И здесь другого варианта-то ведь нет. По сути дела, если ты, как говорится, подвергаешься атакам, артиллерийским ли, атакам развитием диверсионными группами, то плакать об этом бессмысленно и призывать люди, мол, вы же подумайте. Надо сначала бить, а потом говорить, ребята, вы подумали, что больше так не делать. Смотрите, в следующий раз будет хуже. Третьего пути просто нет. Ну и как вам видится вот этот весь процесс, Зеленский полетел в Японию, инаугурировал практически лично нового <coughs> императора, возвел на престол японского, встретился с Вальтером Франком, этим Штайнмайером, и побожился ему на клоуна, что... Франк Вальтер, я э, формулу Штайнмайера твою выполнил, выучил, и к доске вышел и ответил. А вот э, плохие дядьки эту формулу не хотят выполнять. И самое смешное, что Запад на это смотрит и абсолютно не реагирует. Никто ему не говорит, слышь, придурок, ты э, отведи войска, ты хоть что-то сделай из того, что там написано. Вообще ничего человек не сделал, но все закрывают глазки и говорят, не видели, не видели, неправда. Ну, видите, давайте начнем. С одной очень интересной налоги что означает фамилия штайнмайер в переводе на русский язык Вы не задумывается вообще-то это главный камень или мастер камень камень вот это некая реперная точка ее поставили говорят, вот, положи пальчик на этот камешек и все в порядке он положил пальчик на камешек, взял, подписал там. Здесь был Вася. Или там Володя, или там кто еще. Написал. дальше что? Вы понимаете, все эти Минские соглашения, все эти формулы Штенмайера, это попытки сохранить киевский режим. не более, не менее. И здесь, как говорится... Кого-то устраивает, я думаю, всех, из Востока и Запада, устраивает этот слабый буфер, находящийся между ними. Который, извините меня, бесформен, без идеин и практически без культуры. Ну, болтается, будем говорить, болото тоже может быть границей, правда? Никому не хочется в грязь лезть и пачкаться пока нет серьезных стратегических целей. Как вы во время операции Богратеван, да? И вот здесь Зеленский может летать куда угодно, где угодно и кто угодно. Извините меня, а что такое японский император? Человек, который всю свою жизнь э, находится в пожизненном заключении, которому запрещено выходить из своего дворца? Ну, пусть сидит там дальше. Его проблема. Дело не в этом. Опять-таки я возвращаюсь к этому вопросу, Сергей. Вопрос в том, что буржуазный мир зашел в тупик. И он пытается любыми путями разграничиться между разными анклавами болотом. С тем, чтобы снова не стала стратегическая цель о ликвидации буржуазной общественно экономической информации. Вот что волнует сейчас всех капиталистов мира. Неравенство колоссальное. Ведь критическим считается неравенство где-то примерно от пяти до 6 раз. А тут речь идет о явлениях уже 15, 16, 20 раз. И недовольство ширится. Другое дело, что протест пока еще... Не организован. Протест направлен на ближние цели. Но ведь рано или поздно обязательно появятся люди, которые этот протест направят на нужный рост. И вы думаете, буржуазия этого не понимает? Понимаете? Поэтому им сейчас очень важно насадить ненависть между народами. Проложить перед, между ними э, кровавую яму. Если не удастся кровавой ямы, то болото. И вот вся мировая политика сегодня как раз и крутится между кровавыми ямами и болотом. Ведь вы смотрите, вот сейчас, извините меня, всерьез ставят вопрос люди, многие эксперты, а сохранятся ли в том виде, в котором были до сегодняшнего дня Соединенные Штаты Америки? Ведь там, как говорят, мягкая форма гражданской войны, а что стоит? если выведут своих сторонников демократы, что стоит вывести на улицу своих сторонников Трампа. А ведь все вооружены по о правах. И что из этого последует? Поэтому давайте будем с вами так говорить. Бессмысленно нам сейчас рассматривать те или иные движения в той или иной стране, если не, как говорится, не ставить вопросы в глобальном масштабе, а что вызывает эти процессы. Потому что где бы ни были, Англия это или Каталония, э, Иран это или Турция, Украина это или Брексит, э, они имеют под собой одну основу. Глобальный кризис капитализма. Понимаете в чем дело? Можно смеяться над Марксом, можно смеяться над Лениным. Но они говорили о том, что кризисы будут учащаться, и рано или поздно наступает такой общий кризис, когда капитализм рушится. И это время близко. Единственный, кто сейчас гарантирует хоть какую-то стабильность капитализма, это Путин. Вот это единственный человек в мировой политике, который пытается... Каким-то образом придать стабильность капитализму. Пока ему это удается. Да, не буду отрицать. Но и он не вечен. А уж тем более не вечен капитализм. Марк Анатольевич, ну а вот то, что сейчас происходит в разных точках мира, одновременно зажигается. Это э, проявление кризиса капитализма. Гонконг, Чили, другие страны. Вот у меня сейчас кадры, Юлия Витязева выставила, э, из э, Чили как раз. Прыгают, окружили полицейских, прыгают с криками «Jump if you are not a cop!» Кто не скачет, тот мент. Понимаете? Вот, вот, вот этот дурдом, он откуда взялся? Еще раз говорю, вы, мы с вами уже говорили об этом. Разложение компонентов нравственности, морали, образования, разложения традиционных ценностей, которые мешают осуществлению права личности жрать три горла и хватать четырьмя руками. Вот о чем идет речь. Понимаете, в чем дело? И вот почему полицейские всего мира не решаются на жесткие применения силы? За пожалуй, штата. Да только потому, что на следующий день начнется такое поливание его грязи, и он твердо уверен, что его руководство его защищать не будет. Оно его сдаст и объявит, что именно он виновник этого всего мира. Мы с вами имели хорошие примеры в Германии, когда полицейские применяли оружие при защите насилуемой, э, будем говорить, мигрантам женщин. И что? А говорили, а какое ты имеешь право применять насилие к осуществлению прав человека? И так далее и тому подобное. Вы вспомните события не так давние в Мюнхене, да? с этими перегороженными дорогами, этим самым, бетонными этим самыми. Что сказали? А какого имели право дорогу перегораживать? Посягать на мое право проходить и проезжать, куда я хочу. А ведь сделано это было только для того, чтобы какой-то идиот на, на, на автомобиле, набитом там гвоздями, коктейлями Молотова, не врезался в толпу. Всего лишь навсего. Пешеходному проходу это не мешало. Ну а как А я желаю на машине. Вот. Понимаете, в чем дело, Сергей? Вот в чем беда. Да, впереди у мира много не очень приятных изменений, потрясений, и нам в этом во всем жить и пытаться разбираться. Ну, а всем зрителям, которые задают вопросы, мои извинения, потому что я просто физически не смог их все задать Марку Анатольевичу. А, а задавал, что Сергей, вы соберите эти вопросы и перешлите мне чат, я на них на всех отвечу, в своей перетаче, на ледоколе. Ну, я вам ссылку дам, все вопросы будут э, еще после эфира, потому что сейчас эти вопросы исчезнут, а вот когда мы зальем на наш YouTube-канал, э, люди будут задавать свои вопросы уже э, Вы, там. И чатовские вопросы тоже. Попросите, ребят, чтобы они их скопировали, а потом выключили чат. А я готов, товарищи, ответить на любые ваши вопросы. Мне от вас открывать, как говорится, нечего. Марк Анатольевич, огромнейшее вам спасибо и, надеюсь, до очень скорой встречи. Продолжим наше общение, а жизнь нам подбрасывает не только плохие, но иногда и хорошие сюрпризы политические, как, например, вчерашний по встрече э, Путина с Эрдоганом. Ну, для, так, Марк Анатольевич пропал, у него все-таки перегрелся компьютер, судя по всему. Так что, дорогие друзья, мы успели. Спасибо вам огромное за внимание, увидимся, пока. Сегодня я планировал продемонтировать все на направления, но как бы мы так сказать,